Белый лебедь на пруду качает павшую звезду На том пруду, куда тебя я приведу Вик, я мог бы исполнить тебе эту песню, но она не моя А, вот. а сейчас я исполню свою Текст, посвященный тебе, букв много выучить не смог, поэтому буду подсматривать. И букв столько же, сколько в тебе гранит и многогранная личность. И на серьезных щях обязательно должно все быть исполнено. И хочу тебе посвятить эту композицию, песню. И следующий медленный танец для всех на этой дискотеке. Раз, раз, раз, два, три. Ходишь голая по дому, ходишь голая по пляжу, ходишь там, где хочешь, ходишь. Виктория вселенная изменяется Когда то окружаешь ради истории явлением Фотограф, мама, женщина, внутри горит пожар Собрав из пепел бредного, ты нежность людям Преподносишь в дар в душе У каждого стране похлеще ада будет Но оптимизм и позитив навеки даришь людям Ты честная, чистая, как мыло душистое Как солнце лучик золотистый Как пузырьке в вине игристом С тобой комфортно и легко Улыбку даришь кожей бархатистой Твой кругозор способен озарить так глубоко Что инстаграмным недалеким ку в руках с игристом мечтать и очень далеко до Вики с внутренним миром очень мистичным. Ходишь голая по дому, ходишь голая по пляжу, хочешь там, где хочешь, ходишь. Ходишь голая по дому, ходишь голая по пляжу, хочешь, хочешь, где хочешь. Иметь талант учиться и признавать какое-то незнание, при этом не впадать в глубокое отчаяние От новых неизведанных вещей, великущих недопонимания. Главная черта любить людей и меньше на пути их для разочарования. Нести добро не просто понимаешь, Завистников желающих дерьма полно, Но я тебя люблю, теперь ты знаешь, За простоту и легкость и рад знакомству, Как дед на улице ударив рыбу в домино. По носу ложилось, ты скажешь все равно как, И что там кто думает, моя история. Пишу сама уверенно, как сердце вздумает. Хочу перепишу, добавлю погрущу, Давно сама тащу, пора и честь познать. Но мир таков решает время, когда и что кому давать? Звучит ЗГ, пора и с днем рождения поздравлять Обнять, расцеловать и честь подружески отдать А главное, что я ценю в тебе как истинный гурман Ты настоящая в сейчасном мире Искусственно, что создает дурман Большая редкость встретить искренне и полный умных мыслей Женственный фонтан Хочешь голая по дому, хочешь голая по пляжу, хочешь хочешь где хочешь. Хочешь голая по дому, хочешь голая по пляжу, хочешь там не хочешь хочешь колобродишь. Куда хочешь ноги входишь, в приключения, я находишь носом ходишь, и границ не переходишь. Все пути свои исходишь и не взвоишь.